Ты мусор гнилой, Ёбаная тварь! Чё, ёбаная тварь, Ебаная тварь, отхуярю, блядь! Ой, блядь, ебанутый, иди нахуй! Куда? Это чё? Твой щит! Вот чё? Нур, на выход, быстро! Да не могу я! Держись! Открыто на ревизию блядь, скидки, скидки, скидки, крикни туда: зомбари, <связь> иди нахуй <связь> открой, О -о -о -о! <связь> офицер, у меня все под контролем. Офицер? Иди нахуй, офицер! Менты, пидорасы! Ты блогер, что ли? А? Это тебе понадобится. Take... No, я Stop. не могу, да заебал. Лысый, ты, блядь, на Пучкова похож. Че тут у нас за хуистика? Отличненько, сейчас мы посмотрим по бумажкам, что там нам дали. Лев... Э... Какая-то листочек конопли и курица. Лев, листочек конопли и курица. Окей. Лев. Листочек конопли и курица. О, подтвердить. Заебеюсь. Лечу на восток по реке. Сяду на участок. Повторяю, сяду. баный вертолет! Тут ветер пиздец, съебаная! Ч, колу не дает, да, мужик? <звук> Сеньор, вам помочь? Отсюда, мальчик, не я тут мальчик, мешай! Нахуй ну, ты трогаешь его, блять, идиот! А? Сука, этот Леон ебаный. Ой. Тут везде зараженные, блин, инфекция, он трогает. Рита? Рита, да? Марвин, Рита. М. Р. Это. Рита? Рита, да. М. Р. А тебя как звать? Бля! Ёб твою мать, нахуй я спросил! Бля! Петушина, блять! Ну там написано. Всем выжившим. Тебе не повезло выжить? Тогда слушай внимательно. Берегись жутких уёбков, с которых будто кожу живьём содрали. Мы их зовем за щеканами и за длинных языков. Они слепые, но хорошо слышат. Короче, советую быть как моя бабка. Двигаешься медленно и срешь песком. По скриптум, второе не обязательно. Так, все, я понял. Кто из вас троих спалился только что? Это ты как зол, пидор, раз, а? Вон еще подруга стоит. Нихуя, ебануто. Сначала пизданулся, блядь, с третьего на первый этаж. Блять, инвалид ебучий. Потом дал себя подгрызть, блять. Вот ты мудак. Этот поражуниц заебал вообще. <связь> Соединим траву, получается, с красной. Она будет у нас супер красная. Вот это да, вот сейчас что ли, Лиончика. Используем. Все, вот сейчас нормально. Корнешь вообще сразу, блядь, неохота вредить ближнему своему. Сразу, блядь, никого убивать не хочется. Все, заебись становится. Охота упасть, телек посмотреть. А, жри ему жопу, молодец. Откуси ему булку. Давай, грызани посерединке. Нихуя ты, блядь, паркуешься. Ты паркуешься как Кендра из Дедспэйса, блядь. Дробовик лучше бы, да, наверное, ты Чё? Давай пистолет пока возьмем. Ты, хули, ты смотришь, Ассел? Иди сюда. Ты! Ты обезьяна ебаная Ну, Ну сюда, вас нахуй, педик. <связывая> <связывая> <связывая> Че тут хуй что Тут надо комп включить. Мне тоже уже 44 года. Эпоху. Ну как, будет дальше происходить развитие искусства в целом? Мне похуй. Что будет происходить с театром? Мне похуй. Ну, наверное, это вечные вопросы, но в то же время. Мне похуй. Бля, ну что я вам скажу? Не смотрите никогда новости. <joue> Че, <Чё>, сюда спрячемся? Занято <звук> нахуй! Понял. Там не спрятаться. Скипетр а, куимитер. Карта, шмарта, кнопка, хубка. Так, двигаемся, значит, выкладываем. Нахуй. Выкладываем. Там надо телку спасти. Она там у ворот уже, блядь. Все двери обоссала. Пиздуем за аптекой Давай, тарам-пам-парам Двигай, двигай, булочкой Хули ты такой медленный? Вот еще доски Это что? Порох Кто там ломится? ломит? И собираем охуенную тему Вот такую Занюхиваем все это дело Им Ставим детонатор. Где детонатор? Да у меня он заебал. Пиздец ты бегаешь, Леон Ты блять как будто нахуй асматик нахуй двигаешься. Я он там блеванул бля. Так, что тут у нас? Ну и хули ты блять сюда иди. О, блять. У тебя, кажись, уха отлетела, чувак. Эй, что случилось? Как слышно? Ты слышь, я тебя уже угоманивал. Опять нажралась, обоссалась. Э, давай, блядь, давай. Ну, пукни чуть-чуть, давай. Красавчик. Блядь, беги нахуй, я ебал, я к этому не готов был. Я думал, сейчас походим, зомбистов помочь. Какого хуя ты кто? Пошел нахуй! Самый дидалбоёб. Это чё? Порох? Порох, порох. Есть еще порох в пороховнице. Есть <соспорожный> еще ягоды в моих вонючих ягодицах. Правильно, лампочку включи нахуй, чтоб тебя все видели. Блять. Пидарас! Саные двери, блядь, сзади закрываются, пиздец, начинаешь ссаться, сраться из-за этого. Ебать. Открывай! На ты, сука, открывай, блядь. Положи пистолет. ФБР. Ты кто, ебать? Ты, блядь, из какой игры? Да отъебись ты годишь! Иди нахуй! Ух ты, блядь, не смотри на меня! Так, что тут спиздить? Нечего. Леон, блядь, этим и занимается. Ходит все ворует, там что-то спиздит, тут спиздит, куда засунет, блядь, там отковыряет, тут подмажет нахуй. Трич, <связь> блядь. Иди нахуй. Хихуя поеблу дал. Подача въебальник была хорошей. Кто здесь блять тебе правда интересно нет блять я просто так спросил ну его нахуй блять лучше бы я не спрашивал заряжай нахуй дробаш и бывай хуям отсюда так собираем супер а нашу курим всю эту хуйню и пиздуем дальше заряжаемся заряжай вот еще трава собирай а нашу братан ты мусор гневой ебаный! Ебаная тварь! Ебаная, я ебан. да тварь отхуя, блядь! Ой, блядь, ебанутый, иди нахуй! Порох, нахуй этот порох, блядь! Дайте пулемет лучше! Чё ты, блядь, хуеб? ты такой нахуй? Ч тебе надо от меня? Я тебе нихуя не сделал, б твою мать! Ходи-ка кули, что у тебя что-то с глазами? Эй-эй-эй, -э, блядь. Из детства. Да, сатана? Ой, извините, я думал, это кто-то другой говорит. Хепать. Психебаный. А вот этот не буйный. Ты на УДО пойдешь у меня, мужичок. У руки поотхуярю, ты заебал, успокойся. Сейчас зайду, дубинка и отхерачу тебя, мудила. <реклама> Ха! Нихуя! Блять! Коробочка. Открывай нахуй коробочку за лупа. Хули ты ее вообще взял, ты ее открой сначала. Ч там, ключи? Автомобиль!